Движение, при котором скорость тела за любые равные промежутки времени изменяется на одно и то же значение называют равноускоренным. Например, если за каждые 2 секунды скорость увеличилась на 4 метра в секунду, то движение тела является равноускоренным или если за каждые 3 секунды скорость уменьшилась на 1 миллисекунду то движение тела тоже является равноускоренным.